всем привет дорогие друзья ну что же вот вам первый пошел моя первая печать на первом таком как говорится изделие вот Потому что первое изделие с первой печатью вот так можно сказать но речь зайдет не об этом. Я вам сейчас быстренько о столешнице расскажу. Столешница будет стоять в беседке. Вот на кованых там каких-то ножках красивых, сказал заказчик. Материал привез свой. Это орех. Он еще был короткий. Я его стыковал. И как смог, так и подобрал структуру дерева. Потому что у ореха, она, как вы сами заметили, такая нестандартная вот но на мой взгляд получилось довольно неплохо как-то необычно вот можно сказать ну и в принципе орех мне нравится по структуре дерева вот покрывал маслом для наружных работ вот фирмы лазурь вот так называется вот ну что хочу сказать тема вот этого ролика будет о масле, потому что с маслом работаю впервые, и я как бы из производственной точки зрения заметил, что как бы масло немножко выходит ну, неудобным таким продуктом для производства. Почему? Давайте начнем с того, что, например, если масло получается дороже, чем полиретановый лак. И как бы там некоторые ребята будут говорить, что бери за это деньги, да, там считай тому подобное, вот, чтобы цену поднимать. Ну, если честно, признаться, уже древесина поднялась так, что, как говорится, принудительно добровольно, цена поднялась сама. Так, что уже мама не хочу. Во-первых, во-вторых, с маслом очень много минусов и только мало плюсов я так заметил потому что может кто-то по-другому считает но это мое мнение я хочу высказать о масле вот что например масло в самой первой давайте возьмем цену здесь на этой столешнице 3,5 квадратных метра. Вот Масло ушло у меня 300 грамм Стоимость масла 450 гривен за литр да, там. Грубо говоря это там 150 гривен Возьмем да. Полиуретановая лака На квадратный метр на мягкие породы Идет 100 грамм На твердые породы 60 грамм Я уже это все высчитал И просчитал Вот получается орех как бы и не мягкая и не твердая порода возьмем по 80 грамм вот 3,5 квадратных метра да вот получается где-то так 240 260, ну 250 грамм на эту столешницу вот и возьмем стоимость полиэтанового грунта получается где-то 220-230 гривен. Давайте по 230 гривен. Вот 100 грамм получается 23 гривны, да, вот 23 гривны плюс 23 гривны, это получается у нас, грубо говоря, 50 гривен и еще там плюс давайте 23 это 75 гривен, это уже можно залить этим грунтом эту столешницу. Вот, получается, в общем-то, 75 гривен только на покрытие грунта. Вот, лака идет меньше, потому что лака идет меньше, на второй слой меньше идет, потому что он меньше впитывается. Вот, но все равно, если добавить те 75 гривен и на лак, Потому что лак тоже не отстает, он 220-230 гривен за литр стоит. И тоже если уже, я уже такую накидку сделал на полиуретане, что <фу> цену поднял даже на полиуретан, если честно разобраться. Так что получается, что 150 гривен на полиуретане да, и 150 гривен на масле. Но... Кто-то скажет, чем я тут недоволен, вот что выходит одно на одно. Да, на нули выходим. Есть это для наружных работ, а для внутренних работ вот вам подороже лак, который это 450, а 10:30. Стоит 800, от 750 до 950 гривен. Там только разница. Но этот мне прислали за 740 гривен за литр. Так что уже на порядке для внутренних работ у меня уже это получилось дороже. Считайте практически в два раза. Вот... Работать нужно больше теперь руками в покраске, чего я очень сильно не люблю, потому что когда я наносил вот краситель на вот на клен я наносил краситель, хотя он практически не виден тот результат, которого я хочу добиться, они мне прислали еще дополнительно краситель, я долил туда и все равно того, что я хотел, ну нету цвета так, такого как нужно мне вот именно подобрать как на полиритане вот цвет можно подобрать в идеале прям точь-точь даже вот стоит он деспешка да я могу взять любой кусок деспешки повести туда и подберут мне в идеале цвет на любую древесину так как я вот просил их подобрать мне там древесину они что-то вот мне мазали квасили и прислали вот это и оно в общем то не то возможно это там фирма какая-то там меня там надуть решила Ну, в принципе это как бы проблема для меня. Теперь мне нужно, либо я немножко попробую, а потом поеду по полиуретану. Вот. Как бы еще один минус. Видите, стоимость как бы уже раз минус. Подобрать цвет очень сложно, это два. Ну, да, с цветом... Возможно я и горячусь, возможно где-то и другие фирмы где и подберут Но вот сейчас на данный момент это минус для меня Потому что я связался возможно не с той фирмой, которой нужно Но давайте этот минус отбросим Вот Второй минус Нужно больше работать руками Это нужно салфетки Плюс покупать вот эти все салфетки Это еще дополнительный расход вот, друзья, я судью с точки зрения производства, потому что лишние расходы, они ну ни к чему. И так уже как бы все подорожало, только наша работа стоит на месте. И нужно как бы, чтобы немножко и мы же зарабатывали. Вот, вот почему я и начал подсчитывать вот это все. Получается, что салфетки нужно тоже покупать, это тоже расход, вот и дольше работать руками, но как бы этот второй такой небольшой минус, можно сказать, уже можно было бы смириться, но самый-самый огромнейший минус, и этот огромный минус для всех малых мастерских, это очень долго сохнет изделие. Вот, это очень долго, потому что 12, от 12 до 24 часов вот этот сухнет, этот от 6 до 8 часов сухнет. Так как полиретан можно после грунта работать, в общем-то, уже где-то через при хорошей температуре, где-то через час, через полтора можно наносить второй, второй слой. Получается, эту столешницу я бы сделал бы за день. А так она у меня сохла 4 сутки. Если бы у меня была бы какая-то сушка отдельная, да, там э, не вопрос, можно было бы покрыть ее и положить на месте, пусть она там себе стоит. Но этой сушки нету. Так что проблема номер один: это очень долго сухнет масло. Они там мне рассказывали, есть какие-то отвердители, как бы, но они не очень. Вот он, они прислали мне здесь 50 грамм на литр. Они как бы не очень э, ускоряют процесс там на 20 Если больше налить, он сам синий, вот видите. Налить, например, в белую краску, у меня будет голубая краска. В общем-то, вот это все как-то. Ну, не то, с чем я хочу работать. Вот, понимаете? Вот, как бы вот, вот это то, что сухнет, это самый большой вот минус. Вот, вот вам три минуса и с маслом. Ну, давайте скажу плюсы. Запах когда работаешь, приятно работать именно с то, что это тебе не влияет на здоровье. Это большой тоже плюс, вот можно сказать, перекрыть то, что долго сохнет, ну и, и то, что как бы можно сказать, и то, что долго сохнет и как бы не влиять на здоровье. Минус, как бы один отпал, да. По поводу качества покрытия, вот, например, да, там ну, такой же же эффект можно на прозрачном лаке добиться и в полиритане. Вот, даже, если честно, захотите сделать и под пластмассу, и сделать как бы и под дерево. Так что, нету никакой там, прям, кто-то будет говорить, что масло лучше какое-то там, или еще что-нибудь. Ну, в принципе, я бы по качеству вот покрытия даже не знаю я бы не сказал полиуретан тоже самое справится именно по качеству покрытия как и масло вот это мое мнение вот так я как бы на свой взгляд смотрю и это мне кажется так что здесь уже на нулевый ходят что полиуретан что масло здесь разницы нету для меня вот возможно я бы только работал в Поработал одним маслом, и я еще не работал много, но я высказываю то, что первые, как говорится, впечатления, вот. Так что, ну, плюсы, во-первых, это что, как бы, не влияет на здоровье, вот это один единственный плюс, и как бы оно экологически чистое, это для заказчика, да, хорошо, но... Если я сейчас за покраску, за масло, начну брать большую цену, как бы, это, ну, тоже, ну, неподходящее, потому что ждать э, богатого такого олигарха, который будет у меня заказывать продукции, э, таких мало, вот, а в основном э, заказывает средний класс, э, у меня изделия, так что я прекрасно это понимаю, что иногда и средний класс не может себе и позволить некоторые изделия, так что если хочется остаться с работой, нужно находить какие-то компромиссы. Но масло, конечно, я отбрасывать не буду, я буду предлагать заказчикам, вот буду как бы и цену ставить, как бы от такая подходящая цена для него потому что, ну, в принципе, работать нужно больше руками вот, во-первых вышлифовывать одинаково я вот отшлифовал, что на масло что на полиуретан на краску говорят, что не нужно так ошлифовать, чтобы было за что там зацепиться краски. Вот, но с краской, ну, проблема номер один. Я нанес стик, вот, и это мне вот не понравилось. Нужно сплошной цвет. Вот сплошной цвет, как, как вот, например, вот этот сделать, да, то, что делает у меня вот э, марилка спиртовая. Вот нужно вот такой цвет сделать сплошной. На масле вот этого нету. впитывалось оно, в общем-то, минут 10 здесь, я его затер и все равно оно, это тик, кажется Так они пишут, я не знаю В принципе, не очень мне нравятся цвета Особенно, возможно, покрытие прозрачным маслом более-менее, но вот перепробовал я цвета наносить не очень мне понравилось на другие древесины конечно не пробовал буду все пробовать Вот, но вот у меня заказ предстоит я набрал уже и красителя и лака как бы прозрачного масла вот я думаю что мне предстоит больше работы и очень много стараться в общем то ну, заказчику я уже ничего не скажу. Я предложил, как бы, масло и сказал только, что оно будет дороже ему само масло. По работе я не знал, потому что я с ним никогда не работал. Вот, теперь я потеряю время. Заказчик согласился на масло, а я теперь потеряю время, как бы. Ну, это уже, как бы, моя проблема и тому подобное. Так что, вот такая ситуация с этим маслом. Немножко, как бы, вообще, ну, на вид оно нормально, все классно, Ну вот именно проблема в том, что оно долго сухнет, то нужно больше работать руками, понимаете? Вот. То, что на производстве, это недопустимо. Чтобы быстро, нужно отдавать быстро э, изделие. Вот у меня вот эта столешница занимала вот эту мою комнатушку 4 дня, понимаете? Вот за 4 дня я мог бы больше сделать здесь бы какую-то работу. Вот так она вот лежала, я даже аккуратненько принес, поставил, я боялся что там записать. Я заказчиков сюда не заводил. А после полиуретана раз-два и уже за день она готова. Так что вот такая беда с маслом. Долго сухнет, это конечно быстрее будет сухнуть, но все равно, на мой взгляд, 6-8 часов это долго. Это суток покрасил и целый день свободен. Вот такая ситуация с этим маслом. Ну что же, друзья надеюсь вы меня поняли выслушали, возможно у вас какие-то советы будут по поводу масла, возможно какие-то другие фирмы, красители и тому подобное подскажете какие-то более качественные и недорогие для внутренних основном работ я, мне нужно брать вот, возможно кто-то тоже со мной согласен что масло для производства больших, как бы, таких производительных, э, как говорится, изделий вот оно не годится. Возможно, тоже кому-то не нравится вот именно покраска цвета. Вот с прозрачный, да, я не спорю. Но коли, э, цвет наносить, тонировать им, ну как-то оно не то, чего хотелось. Вот так что вот так получается. Ну что же, друзья. У меня все, всем пока, пишите свои мнения в комментариях, почитаю, я всегда люблю читать ваши комментарии и стараюсь на них ответить. Всем пока, до новых встреч, всем крепкое здоровья и всем удачи!